Фулл-версия. Одна для Ютуба, другая для ТГ-канала. Если вы смотрите на Ютубе, переходите в мой ТГ-канал по ссылке в описании. Если вы смотрите в ТГ-канале, то переходите в YouTube. Ссылка где-то там есть, наверное. Называй меня, как хочешь, и давай летать. Как песок сквозь пальцы ночи будем пропускать. Мне с тобой очень, очень, очень хорошо Я привык то, что ты рядом, и прошу еще Давай, сквозь сердце ты меня пропускай Давай, дыши со мной, мой самый чистый кайф Потеряю сегодня тебя, И без остановок я дышу тобой. Ведь ты как дым, ты наркотик мой, Ведь ты как я, ты как я, Тобой пьян, ты мой океан, И без остановок я дышу тобой, Ведь ты как дым? Ты наркотик мой, Ведь ты как яд, ты как я, Томой пьян, ты мой океан, Со мной что-то не то Близко дыхание твое Ты злишься в глазах твоих огонь И скрыться в душе моей твои частицы Если навсегда, как птица, то все равно ты мне Приснишься, помнишь, как с тобой По крышам любили, но мечтали вы